Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко. Я являюсь успешным MLM-предпринимателем и также одним из основателей проекта «Бизнес-Диоси». И сегодня мы с вами будем разговаривать о работе с подсознанием с нашим. Почему я решила снять такой ролик? Потому что очень часто там бывает, что э, вроде бы одна команда, э, все здорово, все замечательно, но кто-то э, параллельно в команде, да, растет очень быстро, мощно, делая те же самые действия, которые делаете вы, а вы находитесь всё, э, на одном и том же результате и не можете сдвинуться с места. Почему так бывает? Вроде бы даже Пользуемся одними шаблонами разговора, да, одними шаблонами переписки. Вроде бы ничего такого не говорит а, ваш оппонент, да, который находится параллельно растет с вами. <coughs> а вы, вроде бы делая то же самое, стоите на одном и том же месте. Ну, давайте посмотрим, да. вот у меня такой треугольник наших, скажем так, нашего подсознания. Вверху это наши действия, действия, которые мы делаем изо дня в день для получения нашего результата. Итак, мы уже поняли, с вами делая одни и те же действия у одних людей получается шикарнейший мощный результат, а другие находятся на одном месте. Что советуют специалисты? Специалисты советуют, что нужно поменять наши мысли, да, наше мышление, что нужно мыслить именно позитивно, направляя свои мысли на эти действия, визуализируя свой результат, да, видя свою картинку, к чему вы стремитесь, да, допустим, видя ту же самую машину, ту же самую квартиру, все это, держать в голове и мыслить об этом, и вроде бы как это должно привести вас к данному результату. Но как бы не было хорошо, как бы мы не думали, да, замечательно. Очень часто мы приходим домой и натыкаемся на наши бытовые проблемы, на то, что денег не хватает, все не так, все не так, и возможно квартира маленькая и нет машины и много много многое многое другое. И когда мы приходим в наш быт, вот эти вот мысли да, позитивные возродить в своей голове ну, практически невозможно. и вы опять начинаете думать о плохом и соответственно это все начинает влиять на ваши действия. Что же делать да как изменить вот эту вот ситуацию, как изменить свои мысли в нашей голове? Есть еще, скажем так, в под нашем подсознании такое вот слово, да, скажем, как эмоции. Вот здесь они находятся как бы в основе нашего треугольника, да. То есть, если мы начнем получать классные эмоции, соответственно, мы начинаем заряжаться позитивной энергией, в результате сразу наши мысли начинают меняться, и, соответственно, меняются наши действия, мы начинаем действовать более интенсивно, более ярко, скажем так, красиво для нас самих, да? и на это люди начинают идти. Но как эти эмоции вызвать, да, как, если вот, ну, вокруг ну, нет вот этих вот самых положительных эмоций? Давайте э, вернемся в наше прошлое. Э, я предлагаю вам взять листок бумаги и э, попытаться вспомнить вот прям пусть там со школьной скамьи э, какие-то свои классные достижения, да, допустим, вот вы э, сдали какой-то очень, очень сложный экзамен, да, то есть какие вы испытали в тот момент эмоции, когда вы получили, допустим, ту же пятерку или четверку, да, не ожидая даже, вот вы потратили много сил, времени, терпения, да, изучая этот предмет, стараясь, даже не рассчитывая, да, и получаете вдруг пятерку или зачет там в институте, да, вы знаете. какие вас эмоции переполняли. Вот вспомните эту эмоции, напишите себе на листке все классные вот такие вот моменты, да, которые у вас были». После этого попытайтесь вернуться в эти моменты. То есть закройте глаза и начинайте вспоминать. Для того, чтобы вызвать в себе вот, эти вот, вот эту вот бурю классных эмоций. Когда вы вызовете эту бурю классных эмоций, попытайтесь ее зафиксировать. То есть вы должны запомнить, да, на каком моменте вот пошел этот прилив сил зафиксируйте вот это вот в себе и постарайтесь запомнить для того, чтобы в дальнейшем это использовать при работе. То есть каким образом? Когда мы это все зафиксировали, да, и мы приступаем к нашей работе и э, понимаем, что либо нам лень, либо у нас мысли опять негативные пошли, да, и мы ничего с тобой сделать не можем. Но вы сами реально понимаете, что э, что-то предлагать или работать с каким-то человеком, да, э, имея э, внутри вот такой вот тяжелый груз, очень-очень тяжёлой, и, скорее всего, этот человек от вас уйдет, да, то есть он в итоге к вам не зарегистрируется. Поэтому, э, если вы чувствуете, что у вас вот, такая ситуация, значит, вы начинаете вспоминать вот, вот это вот состояние эмоциональное, да, которое мы с вами зафиксировали, вы начинаете его вспоминать, начинаете его в себе вызывать. Вызываем, в результате чего мы сразу ощущаем, да, что мы готовы свернуть в горы, мысли у нас становятся классные, как, как говорится, мы полностью в позитиве и готовы действовать, действовать еще раз, действовать. Вот таким образом, делая вот такое вот вроде как незатейливое упражнение, мы свои мысли меняем на положительные, в результате наши действия становятся наиболее заряжены нашей энергией и нашей отдачей. Что еще советуют профессионалы? Очень часто бывает так, вернее, очень часто самый эмоциональный подъем, да, это утром. Так вот, когда вы просыпаете, отдохнувшись, полностью, да, то есть вы должны себя зарядить энергией, то есть эмоциональной энергией. Я предлагаю, опять же, составить, как бы описать все свои классные эмоции, когда-то вызванные, да. Как бы картинками. И когда вы будете просыпаться, ну, минуты так вот на один, на, ну, на, на минуту, на три-две-три на три минутки, да, вот, вот такой как бы ролик из картин, из слайдов, да, небольших. И когда вы утром просыпаетесь, прежде чем встать, да, проснуться, открыть глаза, закрытыми глазами начинайте вспоминать вот эти вот картинки, для того, чтобы ваше эмоциональное да, состояние. Начало загружаться в позитив, да, чтобы оно начало нагружаться классной энергией. Тоже очень хорошее упражнение. И еще, если вы, ну вот, ну, нет у вас, к сожалению, вот таких вот эмоциональных переживаний, и вы не знаете, что вам делать, давайте тоже попробуем эту проблему решить. Например, вы прям мечтаете, обожаете, хотите испытать себя, ну, приобрести себе автомобиль. Не просто думайте об этом автомобиле, рисуйте его, да, делайте фотографии, там карту желаний, я не знаю. Возьмите тест-драйв, да, придите, сядьте в этот автомобиль, проедьтесь, получите вот эту эмоцию и запомните ее для того, чтобы потом использовать ее в работе. Да. Если вы решили купить какую-то квартиру или дом, придите в этот дом, посмотрите, ощутите вот это вот настроение, что как будто это ваше. Да. Нет возможности прийти в какой-то дом, да. Придите во двор, да, допустим, вы хотите купить там в каком-то элитном доме, да, в кирпичном свою квартиру, придите во двор этого дома, сядьте там на скамейку, я не знаю, на качелю, да. Посчитайте, что это ваш двор, ваш дом. Ощутите вот эту эмоцию, поднятие вот этой вот классной эмоции. И в дальнейшем, опять же, используйте в своей работе. Но вот таким образом тоже можно работать со своим подсознанием и пытаться вывести себя на положительные эмоции, совершенно с этим научиться действовать более ярко и красиво, в результате чего ваш бизнес, конечно же, будет расти. Что ж, рада была снять подобное видео для вас. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на звоночек возле подписки. Жду вас в своей команде. Желаю вам больших успехов. С вами была Екатерина Клопенко. Всем до новых встреч!